Вас приветствует магазин Спорта Экстрим Бибайк. Продолжаем наши обзоры про велосипедные аксессуары. И одним из популярнейших аксессуаров для велосипеда является велосипедный замок с тросом. Данная модель называется Alcapone 3. Это стандартный велосипедный замок. Идет в трех диаметрах. 10, 12 и 15 миллиметров. Длина троса у всех одинаковая. метр. 85, что достаточно для того, чтобы надеть трос, на защитить колеса и раку. Что в этом замке есть, отличающееся от других, здесь есть защита от высверливания, есть дополнительная липучка для хранения, также есть один ключ с подсветкой и 4 запасных ключа. Корпус здесь выполнен с двойным прорезиненным покрытием, для того, чтобы защитить вашу раму от царапания. Вес замка всего лишь 427 грамм. Вот так он выглядит. Заходите к нам на сайт, выбирайте те аксессуары для велосипеда, которые необходимы для ваших целей катания, дабывидавыубивать.com.io. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры.